Здарова, братишка! Сегодня у нас вечерком выходит лайтовенький видосик. Я буду проходить «Бесконечные гоблины» — это испытание, которое вышло три дня назад. Немного поздно, но... Не знаю, не буду записывать, как его проходить, потому что курсов по этому испытанию очень много на YouTube, поэтому вы можете посмотреть, и... этого вообще не составит проблем, но с первого раза я не смог пройти это испытание. Все-таки оно довольно-таки сложное. Как вы заметили, я прошел его только на 3... ой, 2 звезды, да, 3... Итак, ладно, у нас очень много ресурсиков, почти full э, хранилище, поэтому мы сразу идем прокачивать заборик. Потихонечку прокачиваем, но суть не в том, что мы типа прокачиваем, сидим, а мы же должны спросить испытание на 3 звезды. Правильно? Поэтому отправляемся сразу же ко второй каточке. И должны мы победить. Здесь просто 100 варваров, 100 лучниц, 300 гоблинов, и надо равномерно высаживать всех. Но самое главное, выпускайте побольше гоблинов, чтобы там они быстрее все почистили, иначе вам будет очень трудно. И ну, здесь 4 орла, несколько тесел по каждой стороне. В общем, вам просто надо побольше выпускать гоблинов, варваров лучниц с трех сторон, снизу, слева и справа. Сверху не надо, они там и так почистят. Вот, и побольше гоблинов сразу за ними Все, больше вам ничего в этом испытании делать не нужно Кстати, не знаю, для чего я это рассказываю Но в целом вы и так все понимаете Вы же умные люди Вот, добычу получаем Вторая звезда уже есть, готова э -э Джамп вот этот, который я кинул Обязательно тоже кидайте, не забывайте про него Еще это зелька Ну, можно его использовать на лучнице Чтобы они были невидимыми И забрали орел Ну, в целом, тут так и так можно было бы Выиграть эту каточку и, ребятки, напишите, как у вас там дела с а, Clash of Clans, что у вас, какие успехи, что вы там здесь сделали. Может быть, вы прокачали новую ратушу или там построечки? Не знаю. Можете написать. Итак, ребятки, у нас остается всего лишь две постройки, 2 построечки, 2% забрать, и мы пройдем это испытание. Итак, ребятки, мы получили два суперзелья опыта 400, и у меня уровень 169 классный, красивый. И мы идем сразу же к нашей цели прокачивать короля нашего до 55 уровня, поэтому провязываем нашего коварного гоблина, нанимаем его, покупаем, забираем. За -за Запрягиваем И идем фармить на нашего короля Надо 170 косарей Полетели Итак, ребятки Я нафармил 170 косарей Сразу ставим на апгрейд До 55 уровня И все вроде бы, да? Нет У нас есть ночная деревня, поэтому покажу вам, что я здесь сделал Прокачал бомбардировщика До 17 последнего уровня Потихонечку качаю лучницы И еще я прокачиваю пушки. Вот и все, ребята. Этот видеоролик подходит к концу. Если понравился, поставьте лайкосик, подпишитесь на канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.